Разустился над всей землей Зло свирепствует яростно Люди страхи от ужаса Ожидая конца Но для нас словом нестины, Бог давно открыл истину Хоть кричит враг того. Наша цель нам ясна. Церковь Божья, ты всегда Служи Богу искренно. Побеждай ложь истинной, Царство тьме опустоша. Проситель, путь прямой указывай посмотри же вокруг себя, не выждут своего жнеца, каждый голос ты подними, к правде путь укажи, столько много еще труда. Почти у заката дня, подвязайся, брат и сестра, уже вечность видна. Всего Божья, ты всегда служи Богу искрена, Побеждай ложью Царство смерти пустошей. Честуйтесь воинственной, цепи разрывай, людям-ка спасителю путь прямой указывай. Дня я впереди, так не будь где-то позади. Не свой руки возьми скорей, сердцем ты не рабей. Ты помазана побеждать, не сдаваться, но наступать. Дух Господин виноват тебе, помни это везде. Ты всегда, служи Богу искренно, побеждай ложистый, най царствовать мне пусть ошай, шествуйте воинственно, цепи распоразрывай, людям Господи путь прямой указы. Церковь Божья ты всегда, служи Богу искренно. Побеждай ложью Царство тьме пустай. Шествуйте воинственно деварин, стена. Церковь распоразивай людям по спасителю, путь прямой рукой. Кар... We'll hey.